Всем привет! И в сегодняшнем видео мы будем говорить о токене Децентр Спорт. Это децентрализованная спортивная площадка событий, которая очень перспективная. Она сейчас раздает очень много своих токенов абсолютно бесплатно. И кроме этого, я думаю, токен будет очень много стоить, хорошо расти. Тему ни в коем случае нельзя упускать. Давайте начинать это видео и погнали! Для начала хочу рассказать, что вчера публиковал конкурс на 500 рублей и сегодня покажу результаты. Так, первое это Али, он неправильно, конечно же, нам отправил логин, но я надеюсь, что я нашел того участника, который действительно написал этот коммент. В следующий раз пишите только реальный никнейм, который у вас указан настройках Телеграма. И сейчас также найдем оставшиеся, как вы знаете, я разыгрываю 500 рублей, каждому участнику выдаю по 50, ну и того у нас получается 10 победителей уже написало несколько победителей им сейчас я выплачу в основном конечно же у всех пейер сейчас я разошлю деньги так что все победители пишите мне в телеграме, как и говорил условия были это написать хороший комментарий в конце указать ваш телеграм никнейм, этот конкурс у нас продолжается, в этом видео также я разыгрываю 500 рублей да и вообще я вас хочу обрадовать в каждом видео я буду раздавать 500 рублей, переходим к теме видео мы сегодня вам расскажем о telegram Телег боте который выдает монеты под названием The Center Sport. в этом боте нам требуется выполнить пару заданий а точнее это подписаться на группу во вконтакте отправить боту ссылку на свой профиль после этого отправить кошелек waves и все на этом задание заканчиваются также вы сможете выводить на биржу waves ссылка на нее будет в описании но ну, а обязательным условием является зарегистрироваться на партнерской бирже Bitlyvix, что мы сейчас и сделаем первое регистрируемся второе подтверждаем наш email и получаем бесплатные 5 долларов на покупку криптовалютного опциона. Кроме этого, мы конечно же можем зарабатывать на публикациях статей на сайте The Sport. для этого нужно уметь писать статьи и писать что-то интересненькое, ну и взамен мы будем получать от 6 до 12 долларов за каждую статью. Просто заполняйте эти все данные и отправляйте ее. Награды будут приходить на ваш Waves кошелек. А сейчас я вам объясню, почему эти токены будут стоить очень много. И почему именно эта тема перспективная. Дело в том, что сейчас монет очень много раздается абсолютно бесплатно. А второе это то, что запустится скоро постмайнинг. Это будет в конце февраля. Но так как уже завтра будет 29 число, то скорее всего это будет начало марта. Но это будет уже 100%. Запускается постмайнинг. Мы сможем майнить монеты The Center Sport в течение 5 лет. Это тот же самый майнинг, как призм и так далее. Но здесь, как видите, все более надежно, все более интересно потому что это уже не пирамида, а реально децентрализованная спортивная площадка, на которой будет публиковаться вся информация о происходящих событиях. Именно в начале мы сможем получить плюс 40% прибыли к нашему депозиту. Поэтому обязательно после того, как заработаем монетки, отправляем в постмайнинг. Об этом я также сделаю видео. И, кстати, недавно администрация выплатила токены Спорт всем, кто зарегистрирован был. Многие в комментариях жаловались, говорили типа, бот не платит". Но просто было много очень заявок на вывод, и администрация не успевала с ними раз разбираться. Так что не переживайте, всем уже выплатили, лично мне вот недавно пришло начисление. У меня этих токенов много, потому что я действительно считаю, что что-то я смогу с них получить. И поэтому первое, регистрируемся на бирже партнера BitLivix. Второе, запускаем бот и выполняем условия, также можем приглашать туда друзей. Третье, делаем статьи и получаем от 6 до 12 долларов. И четвертое закидываем монеты в постмайнинг, когда он запустится в начале марта. Я об этом вам сообщу. А насчет вывода, спросите вы. В данный момент нам понадобится только их зарабатывать, чтобы потом уже через пару месяцев вывести прям хорошенькую сумму, потому что токены будут очень хорошо расти. Мы будем получать много с майнинга. Токены ограничены, и поэтому цена на них будет большая. А на этом моменте данный видеоролик подходит к концу. Не забывайте смотреть наше видео, участвовать в конкурсах и зарабатывать на сайтах. Всем пока!